Во времена Ельцина было необходимо как-то перезапустить экономику, чем и занялись тогдашние молодые реформаторы. Причем у них не было особого времени на раскачку. Власть Ельцина политически была очень слаба, экономические связи Советского Союза разрушены, плавные и постепенные реформы проводить было невозможно, и они устроили так называемую шоковую терапию. Россия пошла по этому пути не первая, первыми то же самое сделала Польша. Поляки от своей польской шоковой терапии взвыли и мигом переизбрали реформаторов, проголосовав за коммунистов. Но коммунисты в Польше были не такие уж страшные, они прекрасно понимали, что альтернативы никакой нет и при поддержке Германии и других европейских стран. Уверенно двинулись дальше в свое светлое капиталистическое будущее. И сегодня можно сказать, что поляки вполне достигли успеха на этом направлении. Точно такую же шоковую терапию устроил у себя Казахстан. Но там свергать было некого, потому что коммунисты от власти никуда не уходили. В начале реформ казахи из южных районов страны ездили в Узбекистан заработать хоть какую-то копеечку, потому что у них дома реально жрать было нечего. Но постепенно ситуация выправилась, и потом уже узбеки поехали работать в Казахстан. Потому что Узбекистан из-за личности Ислама Каримова с реформами очень и очень подзадержался, он там и границы закрывал периодически. Очень все было сложно. Таким образом шоковая терапия – это не было изобретение Чубайса и Гайдара, Ее в тех или иных масштабах применяли во многих странах, и российский опыт здесь далеко не самый плохой. Ну и когда сегодня из Чубайса делают такого страшного рыжего монстра, который типа сожрал и уничтожил экономику огромной страны, ну это просто смешно. Во-первых, сначала Горбачев, Ельцин и прочие сотоварищи разделили на части СССР, и только потом появился Чубайс, Гайдар, Немцов и прочие реформаторы. И если они по пути чего-то там попилили, то этим занимался естественно не Чубайс в одиночку, а сотни и тысячи человек, которые в это время либо оказались у власти, либо профессионалами на местах, либо просто смышленными оборотистыми ребятами. По сути, то, что сделал Чубайс и сотоварищи – это перевели полномочия из неудобной советской системы в более современную, которая исчисляется деньгами. Но это были реальные полномочия, никакая Мария Ивановна, преподающая школе, не могла получить часть этих полномочий, потому что это не была сфера ее компетенции. И даже не каждый директор завода мог справиться со своим заводом в условиях, когда разрушили все экономические связи. И никогда эти заводы не принадлежали народу. И говорить здесь об ограблении народа глупо. Естественно, что Чубасси сам себя не обидел, но по сути он обычный чиновник, достаточно грамотный высококвалифицированный. и высококвалифицированный. Единственная реальная причина, по которой именно его особенно не любят – это его слегка рыжие волосы и спокойная, уверенная манера разговора – типа мало того, что рыжий, так у него еще и морда наглая. А воровать чиновникам такого уровня ничего не надо. Они на своих постах принимают экономические решения огромной важности. Причем от принятия решения до его оглашения проходит какое-то время, а за это время всегда можно купить на свои или занятые деньги любые активы. Но это как если вы играете в спортлото, а у него там есть кнопочка, которая определяет, какой номер из 49 выпадет. Естественно, он в такой игре всегда победит. Но простому народу этот выигрышный номер все равно ни при каких условиях не достался бы. Поэтому, еще раз повторяю, рассуждать о грабеже тут бесполезно. Полномочия сложно украсть, их либо нарабатывают многими годами на профессиональном уровне, либо захватывают особо талантливые, особо наглые, либо вы можете сами построить свою компанию, и сами создать себе полномочия из ничего. И таких примеров в современной России очень много. Потому что как бы там плохо систему не запускали, а в конце концов она заработала. И сегодня каждый из вас может приобрести даже частичку Газпрома. И стать маленьким совладельцем этой большой компании. Правда, если страна развалится, то вы все потеряете. Но риски существуют в любом вложении. И что бы вы там себе не думали, провести кардинальную реформу в начале 90-х так, чтобы всем все понравилось, чисто технически было невозможно. Реформаторы, конечно, много чего накосячили, потому что нельзя было отдавать управление нефтяными активами в частные руки. Вот если вы посмотрите вот этот ролик про нефть, ссылка на него будет в описании, то там замечательно рассказано, насколько это сложно организованное производство. Когда нефть из одних месторождений перемешивается с другими, потом где-то по пути в нее добавляется водород, еще что-то. В общем, там все очень сложно и очень интересно. И послушав этот ролик, вы поймете, что эффективно продавать нефть Россия может, только когда она является единым государством. Только в таком цельном виде она может отстаивать свои базовые интересы на международной арене. Она может кооперироваться с другими странами, может тянуть куда надо газы и нефтепроводы. А если Россия разрушится, то покупатели российских ресурсов конечно от этого выиграют, потому что они будут покупать намного дешевле. А жители России естественно проиграют, потому что прогнуть маленькие независимые княжества намного легче. И потому что кооперация на всем огромном протяжении российской территории будет разрушена.